Следующее произведение Эдуарда Асадова а, с небольшой иронией. У тебя характер прискверный. У тебя характер прискверный. И глаза уж не так хороши Взгляд не искренний и, наверное, даже вовсе нет души. И лицо у тебя, как у всех, для художника не находка. Плюс к тому цеплячья походка и совсем некрасивый смех. И легко без врачей понять, что в тебе и сердце не бьется. Неужели чудак найдется, что начнет о тебе страдать? Ночь, подмигивая огнями, тихо кружится за окном. И портрет твой смеется в раме. Под рабочим моим столом. О, нелепое ожидание. Я стою перед ним курю, но прийти хоть раз на свидание. Я же от злости так говорю.